у меня нету и там я такой вперед ты видишь дерево я об этом не говорю побежал сколько я играю в майнкрафт сколько я не стримил бы майнкрафт сколько бы я не тащился от майнкрафта я не нахожу сука алмазы я нахожу ебаный золото я сейчас проржусь если он реально сейчас найдет там золото я охуею Нет. Что? Чак. Что? Что? Короче, это новый Ванга, блядь, Мурмок. -мур. Спущу штаны просто до колен. Блядь. Сейчас, если зайдет жена, то подумает, что я просто дрочу на Майнкрафт. На РТХ, кстати. Хочу золотой дождь. Походи. Я не знаю, я не знаю, можно ли за это тебя наказать, но смешно, блядь. Нормально. Смешно. Эхей, всем привет, ребят. С вами Тимур Лайф. И сегодня мы будем смотреть Симормок. Да, наконец-то он выпустил свой видосик, потому что. Как я помню, что он должен был сдавать на права, я тоже должен был сдавать на права, но меня перенесли, про него я как-то забыл. Не, я инстаграм Мармока чекал и чекал, что он типа 15 миллионов подписчиков набрал. Все, больше я уже ничего не чекал, вот честно. Вот положая руку до сердца, я уже ничего не чекал от него. Так что погнали смотреть, что он сегодня выпустил. Красаут Многопользовательский экшен, в котором рейдеры сражаются за ресурсы. Построй мощные бронемобиль и отправляйся в бой. Уничтожай других игроков в, в драйвовых метрох. Или попытайся вместе с командой разобрать на запчасти огромного босса. Создай клан и участвуй в турнирах. Качай Красаут бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Хуйня. Ну что ты там создал персонажа? Я честно, я вынужден выбрать одно из имен, которое они предлагают. Я не могу понять этого просто, что ему не нравится. Почему не дает мне пройти, блядь? Обези а а я могу. Я... Какой Мейнпурс? Че? Поздравьте, у меня новое имя, А, то есть Майнкрафт тоже самое именно дает. Прикольно. Нормально. Я хочу просто увидеть лучи. Я хочу посмотреть на Майнкрафт. Меня зовут Мейн Пурс. 97, 16, я 91. обычный сервак. Я случайно. хочу нормальное Почему имя. Почему он так я, долго я, грузится? Блядь, сука, агрессивный, сука. Я хочу бомбить. Но я уже все. Я ударил пару раз кулаком по мягкому вот этому коврику. И мне стало лучше. Не удалось подключиться к реалм. В смысле? Что? Повторите попытку позже. В смысле? Я тебя купил, ты моя вещь, сука. Я также помню, Майнкрафт для Xbox купал. ха Почему? Я не, могу... Я так... Зайди, не Вот что? Что, блядь? RTX, случи, Я зачем 3090 покупал? Майнкрафт! Майнкрафт! Майнкрафт! 30... О, нихуя! Нихуя 3090 он купил, блядь. Ебать тут тени. Хуя-да. Все, я здесь. Все, вот лучи, знакомьтесь. Пошли в Красс. Да, столько... Не, реально красиво. Честно, если положить на руку на сердце, очень красиво. Мягкие тени и прочее. То есть, я помню, они какую-то квейк какую-то помню, делали там с этими р-тейксыми, хуицами. Там было охуенно. Ну, графика ожидала быть лучшего. Ну, старая игра, что я скажу, 90-го года. Но все же... RTX прогрессирует, прогрессирует. На Майнкрафт появился, появился. Так. Ладно, посмотрим игрушку, а потом скорее не... всего. По типа, правда говоря, Майнкрафт uh, более стал популярным с RTX, потому что эта функция очень популярна. Очень. В том же самом Батлфилде, в том же самом, там, я не знаю, что у нас, Киберпанк, последний. Ну, киберпанк неодолупная финал фэнтези кстати я не помню там типа что-то говорили про rtx но я что-то уже не помню точно ли он там есть это последний финалки я помню смотрел и хотел бы сам поиграть но пока не позволяет да. Какая просто. красочная! Ни комната, хера! А здесь музей света идем сюда. Свет Какой просто клип? падает О, красиво на лады, лакшери подожди, подожди, подожди. просто красный, синий. М -м, цвета просто обшеломительные. У меня нету и там я такой. <laughs> Прям копие. Да, я не вижу, кто из вас. Потому кто? что ты не зашел. Потому что ты зашел. Вау! Договори. договорим. Уже у ⁇ Давай Смотрите, как искажается все. Вода! Вау, хочу больше воды. Я не понимаю, что вода, что стекло. Мне все нравится. Все, все, у меня Просто все идет и ломает. Я вообще в астральном измерении доктора Стрэнджа еще уйдет. Вот так красиво! Господи, тут четвертое измерение, тут реально четыре! Ебать! Ебать! Что? В смысле? Это зеркала! А Погоди! Где? Да, а без к... Это без кон... Да все, это зацикленная Это комната. кто? Это Олег, это ты или отражение? А почему Олег без головы? Я, я вижу. Что случилось с головой, Ваня? А где Олегу? Олег. У меня есть Олега? Олега. Олега, она у тебя в плечах. Подожди, подожди, подожди. Вы исчезли. Вы исчезли. Вы исчезаете. Ой, да. Я сломал матрицу. Поставь свет сюда. Поставь свет. Я это сделаю. Что это? Это неуязвимость. А у Олега нет головы. Вот ради этого можно было покупать в 30-90, кстати. Мы радуемся, как аборигены, которые впервые добыли огонь. <связанное> Ой, какие <связанное> мягкие тени. Я в жизни таких теней не видел. Красивых, как тут. Это красиво. Я хочу узнать одно. А почему мы не можем взять и начать что-нибудь строить дома? Может можем здесь дом построить? Почему рельеф? Они нет, нет? Почему нельзя. Потому что это нестандартная карта. Тут ни хрена нет. У меня режим бога. Надо найти дерево. Вот, начни <связанное> с дерева. Вперед! Да ты видишь дерево? Я об этом и говорю, типа. Побежал. Я тоже пошел. Я сюда я тебе что-то покажу. Смотри на эту красоту. Буля, как это? Красиво хотел сказать, да. Да как? Да пиздец, как? Я просто не могу. Боже, свет такой реалистичный! Свет настолько реалистичный, что вы как будто игрушки в реальном мире. Понимаете? Да, да. Я хочу да, вас в жопу да, засунуть. Да, Ты так с игрушками высунул? Да, вот что-то типа Барбокс, я хочу игрушки в жопу засунуть, как-то уже странно прозвучало. Бедный. Как звали этого из истории игрушек? Баз. База лайтер, да, блядь? Бесконечно и в жопу! Огонь она! Олег упал Сука! Аааа, я нашёл алмаз! 3-4 алмаза! Я держу здесь 6 алмазов! 6 алмазов! Бля, сколько я играю в Майнкрафт! Сколько я не стримил бы Майнкрафт! Сколько бы я не тащился от Майнкрафта! Я не нахожу, сука, алмаз! Я нахожу ебаное золото! Серебро, ну железо я имею в виду, Лазуриты какие-то, алма.. не алмаз этот.. Ээ... Как это называется -то? Не алмаз, а зеленый такой ромбик ебаный, я... я забыл! <свтасы> ну короче, я не нахожу алмазов, я сколько стримов не делал там, по часу, по два часа, по три часа, это прям невозможно не найти их, у этого сразу Семь! Я нашел семя, молодого! Это было приятно. Как легко э, сделать приятный имбецил. Я хочу, чтобы ты сдох. Но помимо этого, я еще <с хочу, чтобы здесь была склейка с твоей реакцией на первый твой алмаз, сука. А что это? Голубое, что это? Голубое, что это? Алмаз, алмаз! Это он? Это алмаз? Три штуки? Четыре? Да. Охуеть! А? Что? Сиська? Блин, а ебать, да мне настолько посрать, да ты не представляешь, просто, ты даёбываешь меня, я тут алмазы ищу, я вообще в А помнишь, тебе было похуй на алмазы, я обожаю алмазы, я люблю алмазы. Блин, знаете, вот RTX для меня прям придала Майнкрафту новую жизнь, как-будто. Я весело играть в Майнкрафт, как раньше. Нихера. И красиво. И ты ходишь, и тебе не просто весело, тебе красиво любоваться разными вещами. Смотри, какая тень у Олега. Такая мягкая, как, знаешь, прям... вот Тень как мягкая, как этот RTX, который на киберпанке, прям копия. член. От того, насколько... Да. Чего, блядь, там светится, дышит туда на свет. Что там, лава? Блядь, это Джохан и Мермок, что могут, кроме членов, говорить-то? Тут РТХ, блять. вся область, ничего себе. Ебать, она, конечно, просвечивает зону, и там вообще скелет стоит, вдупляет уже сверху. Давайте здесь будем трахаться все в этом болоте. Чего, блядь? Я сгорю нахуй в атмосфере, блять. Не забудь дать мне свои алмазы. Ладно, ладно, ты понимаешь, но ты понимаешь, что не хочу гореть, блядь. Да, я копаю. К себе. Ты понимаешь, меня, господи, я ж горю, я передумал. Как Ты в лавровом. Все, все, все. На, все, все, все. Все горишь. И умер прям на месте. Значит, пошли мы с Аркашей искать золото, потому что... Этот несчастный человек задумал построить дом полностью из золота. Вот, и мне больше везло, собственно, на золото, чем ему. Это вам инфа для понимания контекста ситуации. Смотрим. Это где? Как тебе золото видел, блять? там столько смотришь, я не пойму, Нет, здесь нету золота, смотри. Давай остановись где-то рандомно. Упрись в какую-то стену, и там будет золото. Уперся. Хорошо. Капай. Я, Оно там. я сейчас проржусь, если он реально сейчас найдет там золото. Я охуею. Нет, там нет. А ну там тебе надо просто его. Булыжник, найди. булыжник, булыжник, булыжник. Если булыжник, он, да, он булыжник, реально булыжник, это булыжник, сделал, Булыжник, Ванга, нахуй, ж... О, да нет, вот тут золото. <laughs> что, Чек. что, что? Короче, это новый Ванга, блять, мурмок. Бля, ты цыган, <laughs> реально. Просто, <как laughs> ты цыган. Я не понимаю, Нет, это полный бред какой-то. Ты где? Алло Только лицо Добрый видно ветер. Все остальное в тени И что, тут типа, а, ничего не было, да? Я в другую сторону шел, да, железо? Ну вот за этим железом золото я чувствую вот. да, Не работает это, что? Что, блядь? Я только говорю, да не работает твое, вонючая Я слышал А, ага. нижнего мира, блядь, каждый... По Подлагаю. Ножницы, <свят> бумага, раз, два, три. Зачем не квадрат? <свят> Ой, нормально. Блин, а ну почему именно мне не везет? Почему, сука, я копаю километры? Э, это он сейчас говорит про невезение, два раза угадал, где находится золото, и попали алмазы, и мне, которые не выпали, ни одни алмазы, ни, одно, ни одного блока. Нелли, я не единого Нормально. алмаза, мать их, не могу найти. Ладно, давай, у меня есть идея, у меня есть идея. Ты пэш меня к себе, короче, я помогу тебе, и следующие алмазы, которые на нём будут твои. Я помогу тебе, пока мы не найдем. Пока мы не найдем алмаз, мы не Спорим, уйдем. Блин. Сейчас не найдем. Черт, не такая щедрость? Сейчас только я кирку сделай себе. Я в него Надо не поверю. сделать себе. Ну это ж капец опять надолго. Может мы пойдем? А чё? Нет, мы, мы же должны закончить. Значит. Это просто на неопределенное не количество времени. Мы не знаем, мы найдем сейчас что-то или опять. А что ты? Кучу ну, ну, а, а что ты, я сделаю сейчас? Ну И... уйти, я задолбался, у меня клаустрофобия развивается А я бы нет, да мы вдвоем здесь. Подожди, что ты А слушай, у а меня встав... другая идея. Давай то же самое, что ты предложил, но без меня. Я пойду, пожалуйста. Принесешь мне лавазу потом. Хорошее предложение. Коре, у меня есть ты поурах, а ты петеуха. Сделай день, пожалуйста, не хочешь чтобы меня угрожать. Блять! Я сделал мокрые штаны, сука! ты разливал уже, блядь? Ай, сука, какая холодная. А ты такой холодный, какая океане Еще на клаву разлил, блядь. Бляшки холодные, штаны мокрые. Обосался. Сука, теперь с обосанными штанами игра. Так смени штаны, блядь. Я в трусах сейчас играть буду. Вот лучше. Нет, я придумал, я гений, я гений. Я спущу штаны просто до колен. Бля... Сейчас, если зайдет жена, то подумает, что я просто драчу на Майнкрафт. На RTX, кстати. Нормально будет. Так, давай я ЗТП Шаркаша домой, но красиво. Никто Олег наши координаты. Минус 1560. Да, и последняя. Середин не 1372. надо, я здесь Наебщик. поставлю тысячу. Наебер. Пускай полетает немножко ублюдок. хе ты последнюю. А то переезжать, знаете ли, сейчас везти ко мне комп такой тяжел. Где я, блядь? Ты в небе над нами. Так я же раз сдохну, получается. Ну да. Ну, мы хотя бы <с увидим это. Охуительно. Шоу начинается. Надеюсь а, а вам будет неприятно. Я дождь. Я косплею дождь, пацаны. Ты свои координаты дал. Блин, прям мне на лицо упал. Добрый вечер. Хороший козлый, мне понравился, очень реалистичный дождь. Золотой Олега шлем, бля. О, я хочу золотой дождь, погоди. Я не знаю, я не знаю, можно ли за тебя на календаре, но смешно, блядь. полетит? Там был снег, теперь дождь. Я близко на Нормально. Смешно. Дай алмаз. Гонил алмаз чаш. Смешно. Иди нахуй. Как бы долго меня не было, я сейчас пытаюсь дать направа, и это все тянется бесконечно меня. Это, это, это я. Это, это тупо я, который пытается сдать на проводу не может так сдать. не получается, я унываю, я грущу, а не хотелось бы, понимаете, не хотелось бы. Кстати, на канале 15 лямов стукнуло неожиданно и приятно, конечно, но вообще не об этом сейчас хочется думать. А хочется думать, что я вопрос с правами закрою, обязательно когда-нибудь, надеюсь, я стану хоть чуточку чаще пилить видосики, потому что это самое главное. Я все понимаю, я все вижу, пацаны и девчата. Итак, Майнкрафт да. Майнкрафт wow. с лучами Майнкрафт RTX Windows 10 Edition Она, В общем, mm -hmm. игра красивая mm -hmm. Безумно красивая Но в голове все равно какой-то Визуальный диссонанс происходит Вроде мир по-прежнему из кубов Он весь квадратный, угловатый mm -hmm. Но он красивый Я ну не да. понимаю, тебе хочется исследовать Этот мир, тебе хочется вжить В этом мире все настолько красиво В общем, я wow. отлично провел время В Майнкрафте случайно, здесь был гребаный маркет я пошел дальше дрочить педали. Пока. Ну, выпуск хуеды Я даже назову Ванга Алмазов. Я даже так специальный видеоролик назову. Ладно, кому понравился видеоролик, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если еще, конечно же, не подписались. И нажимайте на колокольчик. Всем удачи и, конечно же, пока-пока.